Когда наступила девятая в жизни Иоанна осень Отец объявил, что летом повезет сына в город Определять в учение. А с этого дня начнет по копейке откладывать для него деньги Мать решила понемногу сушить сухари Чтобы хватило на долгую дорогу Жила семья очень бедно того, что получал за службу отец, едва хватало, чтобы не умереть с голоду. И вот наступило долгожданное лето. Мать напекла коржиков в путь. Отец понадежнее спрятал в поясе скупленные копейки и отправился с сыном в Архангельск, главный город губернии. Застроенный не только бревенчатыми, но и каменными домами, Архангельск был большим, а точнее длинным потому что на десятки верст растянулся вдоль берегов широкой северной двины. Иоанн во все глаза смотрел на огромные парусники, пришедшие с грузами из разных стран, на множество телег, перевозивших груды мешков и бочек, и нарядные коляски, в которых сидели богато разодетые баре купцы. Отец определил его в приходское училище. Проводил он сына на второй этаж большого рубленого дома. Осмотрел жесткую постель, на которой Иоанну полагалось спать. Тонкое застиранное одеяло. Велел слушаться учителей и, крепко обняв своего худенького мальчика, заспешил назад. Путь был не близок, а дома ждали церковь и хозяйство. Остался Иоанн один. Вокруг шалили веселились его соученики. Их дома тоже были далеко, но, видимо, они не так сильно переживали разлуку. Иоанн же затасковал отчаянно. Через несколько дней начались уроки. Учитель что-то объяснял, но Иоанн не слушал его, лишь без конца думал о том, как хорошо было в родном доме, и с трудом удерживал слезы. Учитель говорил неторопливо, Громко и отчетливо. А до Иоанна его голос доходил, словно сквозь густой туман, как будто ему кто птичьим пухом заткнул уши. Когда же наступило время, чтобы готовить домашнее задание, он открыл учебник и ничего там не понял. Но другой день учитель спросил его урок. А Иоанн ответил не в попад. И все стали громко смеяться. А сам учитель рассердился и даже руками на него замахал. Очень скоро и остальные учителя обнаружили, что Иоанн ничего не способен понять. Он стал числиться в последних учениках. Его и вызывать уже перестали. Привыкли, что толку не добьешься. И, пом и помочь Иоанну никто не хотел. Так сильно он отстал. Отец же с матерью были далеко, и подсказать и втолковать ему, соответственно, не могли. Иоанн от этого очень страдал. Получалось, что... Батюшка с матушкой зря потратили на него последние свои деньги. «Как же с ним быть?» — совещались между собой учителя. «Надо бы вызвать отца, чтобы забрал мальчика домой. Только найдет ли отец денег на дальнюю дорогу и обратно? Одного парнишку не отправишь. Пусть уж досидит до лета, а там и отчислим». Таково было решение педагогического совета. «Летом ведь проще найти сопровождающего». Иоанн услышал об этом решении, и стало ему совсем плохо. Не мог же подвести родителей. Вся их надежда была на его учение. Да и сам мальчик мечтал о том, что вот выучиться, и сможет помочь бедным своим односельчанам. А теперь, видать, ничего этого не избудется. Вечером, когда остальные уже спали, он тихо поднялся, прошел в пустую молельную, и как несколько лет назад упал на колени перед иконой Пресвятой Богородицы. За окнами давно уже стемнело, а он стоял на коленях в холодной комнате и всей душой просил Божью Матерь о помощи. И вдруг словно свет молнии озарил его, сделав ясным и понятным все, что говорил ли на уроках учителя, а на душе стало легко и радостно. Иоанн поднялся с колен, пошел в спальню, лег на жесткую постель и мгновенно заснул. Давно уже он не спал так спокойно, как в ту ночь. А едва рассвело, мальчик вскочил, взял в руки учебник и мгновенно выучил весь урок. Но уроки он сразу вызвался отвечать. Учитель удивленно на него посмотрел и стал задавать вопросы, сначала очень простые. Ученики по привычку... Принялись было насмехаться над Иоанном, но потом, услышав правильный ответ, удивленно умолкли. Учитель тоже смотрел с удивлением и стал спрашивать дальше. Однако Иоанн отвечал так уверенно, так гладко, словно и не был никогда худшим учеником в классе. Учитель не успокоился, принялся спрашивать о том, что проходили несколько недель назад. Иоанна рассказал ей этот урок и душа его пела от счастья. Вскоре он обогнал всех в своем классе, и к концу курса, как лучшего ученика, его перевели в духовную семинарию. Тогда ему исполнилось 14 лет. В семинарии задавали много письменных уроков. Здесь и греческому учили, и латыни, а тетрадей не было. Пищая бумага стоила дорого, и взять ее было негде. Как же быть-то, ломали голову семинаристы. А пойдемте в город, в присутственные места, предложил товарищем Иоанн. Туда люди прошение приносят. Писари разные бумаги составляют. На одной стороне напишут, а потом, коли не нужна, так и выбрасывают. Их мы и заберем. Товарищи удивились его находчивости. Пошли они по присутствиям. И скоро бумаги для письменных работ стало у них вдоволь. Иоанн и сам ощущал, как переменился. От того испуганного мальчика, которого отец привез из глухой деревни, и следа не осталось. А еще семинаристы дивились его доброте. Если у кого что не получалось с уроками, или какая неприятность случалась, Иоанн не ждал, когда попросят о помощи, а сам подходил к тому человеку, говорил какое-нибудь задушевное слово и старался незаметно выручить. За это его в семинарии все полюбили. Летом семинаристов распустили по домам на каникулы. За кем приплыли на лодке, за кем прислали лошадь. А Иоанн пошел пешком. Путь до дома не стал короче. И жалея сапоги, Иоанн связывал их, Перебрасывал через плечо и топал босиком. Шел он днем, а ночами просился под крышу. В иных селениях его и в дом пускали, и угощали тем, что Бог послал. А в других он спал рядом со скотиной на клочке сена, но ну и зато был благодарен. Летом на севере солнце восходит рано, день долг, можно идти и идти, и все светло. Когда, наконец, вдали заблестела родная речка Сура, и на возвышении показалось родное село, сердце его замерло от радости, и захотелось бежать бегом. И все вокруг, берег реки, луга, дальний лес на светлых песчаных холмах, потеневшие от возраста избы под высоким синим небом, все показалось ему таким прекрасным. А дома его встретили счастливая мама, подросшие сестры. Отец еще не вернулся из церкви. Иоанн не стал дожидаться, сам побежал ему навстречу. А вечером были гости. И все говорили с Иоанном как со взрослым. Он рассказывал про городскую жизнь, про то, как в Архангельск пришел то ли от немцев, то ли от англичан груженый корабль, без парусов, хотя и с мачтами. Его приводит в движение паровая машина, которая стоит внутри корабля. И весь город собирался тут корабль смотреть. Гости ахали и недоверчиво кивали. Чего только люди не придумают. Священник, чтобы проверить, как теперь учат в семинарии, стал спрашивать Иоанна по Ветхому Завету, потом по Новому. И отец с гордостью смотрел на сына, слушая его ответы. Не зря Иоанна считали первым учеником. Ночью же ему приснился удивительный сон. Как будто входит он уже взрослый в огромный храм. Храм тот стоит на площади посреди острова, а кругом плещется море а вокруг острова много военных кораблей. В храме тихо, людей мало, но перед иконами, как и положено, всюду горят свечи. Он и Ан обходит иконы в драгоценных окладах, каких даже в Архангельске не видел. Приближается к величественному иконостасу и думает, да кто же здесь священник? И вдруг слышит голос, словно с неба, ты и есть здесь пастырь. В этом храме служить себе Богу и людям. И сразу храм озарился светом. но душе стало празднично, а сам он в одеянии священника стоит перед алтарем. Сон этот он запомнил навсегда. Но вот что удивительно, впоследствии сон еще повторился несколько раз.